Всем привет! Меня зовут Таша. Я маркетолог, занимаюсь продвижением в социальных сетях. Сегодня хочу рассказать о структуре видеоролика. Каждый ролик должен содержать следующие основные пункты. Вы должны представиться и обозначить свою экспертность. В чем вы являетесь специалистом? Рассказать, о чем будет видео, дать сам контент и обязательно призыв к действию, что человек должен сделать, посмотрев ваше видео. Давайте прямо сейчас проведем эксперимент. Напишите в комментариях под этим видео фразу «досмотрел до конца» и увидим результат, как сработал данный призыв к действию. Я, по-моему, только губы начала прикусывать, когда прочитывала. Да, надо посмотреть. Или еще раз давайте запишу на всякий случай. Еще один дубль.